Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жениров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы с вами говорим об особенных панических атаках, про те запросы, которые вы пишете и спрашиваете, про панические атаки ночью, про панические атаки по утрам, после еды, после алкоголя, после сигарет, после каких-либо, допустим, других моментов, таких как, например, физическая нагрузка и так далее. Дело в том, что нет никакой особенности у этих панических атак, в отличие от других каких-то панических атак. Дело в том, что все панические атаки, они происходят по одному и тому же сценарию. Этот сценарий мы сейчас с вами и пройдем, и потом посмотрим на особенности их возникновения, ввиду ну, после каких-то вот таких вот моментов в жизни, как допустим еда, спорт и так далее. Итак, чтобы случилась паническая атака, Должен быть следующий сценарий. У человека есть повышенная тревожность. И у него на фоне этого, когда он куда-то идет или что-то делает, вдруг возникает страх. Страх возникает не сам по себе, а именно из-за того, что человек какое-то событие воспринял как опасное. Но он может даже этого не осознавать. Ну, именно, а не может, может не всегда определить событие, на которое среагировал. Но в любом случае оно всегда есть. Так вот, у человека возникает страх. Страх автоматически провоцирует выброс адреналина. Адреналин вызывает определенное количество симптомов. От сердцебиения, напряжения, головокружения, до покалывания в теле, а слабости в ногах, подзывов в туалет и так далее. Соответственно, как только это произошло, человек чувствует сами симптомы. И происходит следующий акт, второй акт. Это восприятие самих симптомов как опасных. Человек воспринимает свои возникшие симптомы страха как опасные с точки зрения одного или нескольких последствий из пяти. Первое. Он считает, что эти симптомы опасны и могут привести его к тому, что сейчас что-то с сердцем случится. Инфаркт, инсульт, остановка или разрыв сердца. Следующий вариант – это то, что у человека произойдет обморок, потери сознания. Или что он задохнется, сейчас у него наступит удушье также за то, что он может прямо сейчас потерять контроль, сойти с ума, или что люди подумают, что он ненормальный или не в себе. То есть, как только человек воспринял эти симптомы как опасные с точки зрения одного из этих пяти последствий, у него тут же возникает паническая атака, потому что он, испытав страх, усилил симптомы, за которые испугался. И это происходит многократно за очень короткий период времени. Так и происходит паническая атака что же происходит у человека во время еды например во время а, физических нагрузок, алкоголя во время курения у него происходят какие-то симптомы также в теле в этом-то вся суть то есть например ночью человек он может также увидеть сон где во сне мимо него просто проехал поезд от того что это произошло человек просто вздрогнет от страха в самой ночи прямо еще во сне продолжая быть во сне, то есть он спит, и во сне его что-то напугало. Для мозга без разницы, это происходит наяву или во сне, он все равно выработает адреналин, то есть запустит страх и выброс адреналина. В результате человек просыпается уже с симптомами страха. Потом дальше стандартный сценарий. Воспринимает симптомы как опасные, страх, паническая атака. Следующий момент, это когда, допустим, даже страха такового не было. Человек просто стал на беговую дорожку, и начал по ней идти. У него повысилось давление и сердцебиение, потому что это нормально при физических нагрузках. И человек тут же испугался своих же симптомов. Они от этого усилились. Опять воспринял симптомы как опасные с точки зрения инфаркта, инсульта. Страх усилил симптомы. Случилась паническая атака. Дальше курение у человека бывает так, что он покурил и чувствует определенную слабость. Это же его расслабило. То есть курение он дает такой эффект. Где-то оно дает наоборот, противоположный, разбудоражит человека. Или, допустим, человек выпил кофе, почему многие боятся? Потому что выпивают кофе и чувствуют, что у них поднимается сердцебиение от этого. Но зачастую происходит немножко по-другому. Человек еще даже до того, как выпил кофе, до того, как покурил, выпил алкоголь или там, не знаю, лег спать, он уже боится, что случится паническая атака. И что происходит? Он уже испытывает страх, который провоцирует симптомы. То есть, грубо говоря, он, вот, допустим, кофе, берет кофе. Вот он еще глоточек только сделал этого кофе, а уже считает, что он пока допьет кофе, у него случится паническая атака. То есть, у него возникает уже страх, он боится, что она случится, но он уверен в этом, потому что он видит всего два варианта, либо случится, либо нет. Из-за этого возникает страх, И еще даже перед тем, как выпить это кофе, страх вызывает симптомы, бабах, паническая атака, потому что человек испугался своих симптомов. Вот, собственно, по такому сценарию происходит много-много разных панических атак. Поэтому, когда человек говорит: "У меня паническая атака, она только перед сном", да, потому что ты перед сном боишься, что ты не уснешь, у тебя возникает страх, ты начинаешь бояться этого состояния, происходит паническая атака. Либо человек говорит, у меня паническая атака только когда я в людном месте. Или только когда я в автобусе. Понятно, ты заходишь в автобус, боишься, что у тебя в автобусе случится паническая атака. У тебя возникает страх, ты боишься этого состояния и возникает паническая атака. Вот такой двойной замкнутый круг. И здесь, соответственно, это э, тот сценарий, который происходит постоянно. Он один и тот же везде. То есть... У меня возникают симптомы в теле, которых я боюсь. И проблема в том, что как только я испугался, мои симптомы усиливаются. И я за, за, это, за них еще больше начинаю бояться. В этот момент происходит паническая атака. То есть паническая атака, она не происходит, она и есть процесс нарастания симптомов. Помните, мы говорили, что паническая атака – это не приступ, это процесс нарастания страха когда человек боится своего состояния, вызванного страхом, и боится его за одной из пяти последствий. Собственно, любые триггеры, которые есть – еда. После еды человек также может испытать повышенное сердцепиение, потому что организму нужны ресурсы на переваривание пищи. Или, наоборот, почувствовать слабость после еды. Или почувствовать, что он будет может переживать. То есть, если однажды после еды была паническая атака, Просто потому, что человек испугался, например, того, что ему надо завтра куда-то ехать. То есть, просто он испугался вообще за другое, но именно после еды возникла паническая атака. То в следующий раз, когда он садится есть, он уже может перед даже едой считать, что паническая атака после еды будет. И бояться этого. Собственно, многие люди, почему они избегают вот этих мест? Потому что как только они собираются куда-то туда идти, начинают бояться, что там случится паническая атака, от того, что они уже встревожены с симптомами, оказываются в этих обстоятельствах, они тут же начинают бояться этих симптомов и выстреливает, соответственно, паническая атака. Если у вас а, есть еще вопросы по паническим атакам, то обязательно, обязательно сформулируйте конкретно ваши все вопросы. Напишите их в комментариях под этим видео. А, на самые частые вопросы, повторяющиеся я сниму отдельные видео, чтобы у вас было полное понимание этих вещей. Вот. Поэтому все вопросы пишем в комментарии, я все буду читать, и потом по ним буду снимать видео, которые касаются ответов на эти вопросы. Спасибо за внимание, всем пока!